Жень, э, в 17.07 мы выходим, там будет реклама, а, но можно уже окей. обсуждать что-то на, на, на YouTube, потому что... Хорошо, че, я че, через две минуты окей? буду здесь. Через две жду две вас. Друзья, ну, по поводу, собственно, происходящего, поскольку Евгений там немножко собирается, а мы уже в трансляции на YouTube, я с некоторыми, видимо новостями поступающими вот в эту конкретную минуту вас познакомлю по ленте. У некоторым из агентских сообщений к завершению подходят переговоры впрочем тасс этого не дает а вот из интересного что мой глаз во всяком случае сейчас в эту конкретную минуту остановила швейцария присоединяется к санкциям ес против далее по списку президента премьера и главы МИД России из-за ситуации на Украине. В Украине об этом сообщает Интерфакс, агентство, сообщением которого я не вижу оснований не верить. Ну и, собственно, последовали объяснения по поводу неприлета Сергея Лаврова на Женевскую встречу с Знаете, чем это объяснили? Невозможностью пересечь воздушное пространство стран, которые закрыли свое небо для м, самолетов российских авиакомпаний. Евгений, я тут некоторые новости подзачитываю, которые только-только приходят вот, буквально сейчас. Там переговоры, во-первых, к концу, м, видимо, подходят. Возможно, на нашей программе пойдут молнии с их итогами или промежуточными результатами. Ну и вот из последнего... Я думаю, что никаких результатов не будет. Ну, тем не менее. Швейцария присоединилась к санкциям против президента премьера, главы МИД РФ из-за ситуации в Украине. Швейцария. Это серьезно. Да. То есть Там единствен... много денег. Единственное пятно, которое я видел вот, в карте закрытого неба, это швейцарское как раз. Сейчас, возможно, они и небо закрыли. И Лаврова, кстати, не пустили на Женевскую встречу. Может Сейчас. быть, это а. с этим и связано, кстати. Все в порядке, не переживай. Звукорежиссер немножко переживает по поводу отсутствия в эфире, но я думаю, что все будет в порядке. В 7.10? Почему 10? А, все, все понял. Прекрасно. Мы-то, наверное, скоро не поедим уже птичьего молока здесь. Это мы не поедим, потому что оно из шибоксаров. Нет, почему? Вы поедите, просто конфетка будет меньше. Я даже не знаю, плакать или смеяться. Нужно всегда смеяться. Вот, вот за что вас люблю, за это. Действительно. Просто смех разный. А, иногда это легкая ирония, иногда это мрачный сарказм, а в зависимости от ситуации. это Будем варьировать через, через 10 секунд выходим уже. Терапевтическое воздействие на человека. 17 часов и 7 минут в Москве. Меня зовут Станислав Крючков со своим особым мнением на эхе бизнесмен, инвестор, гидонизм Вайнс и ресторан Ахайт Евгений Чичваркин. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Идет трансляция на основном канале Эхо в ютюбе в Яндекс.Дзене, Смс плюс 7 98 45 45. Твиттер, Ватсап, Вайбер. Все наши средства связи к вашим услугам. Собственно, задавайте вопросы. Понятно, что тема одна. Евгений, вот Украина в беде, очевидно. Россия в изоляции. Последние пять дней и реакция на происходящее показала, что миру в широком смысле оказалось не по барабану на происходившее с Украиной. И, собственно говоря, вот эта реакция продемонстрировала, что Путин просчитался. Ваша оценка какая? Да, сам себя обманул. Такая есть поговорка мрачная. Всех обманул и себя не забыл. Ну, там неприличное слово нужно поставить. А то, что происходит сейчас, он демонстрирует мину при плохой игре или он будет давить, несмотря ни на что, на ваш взгляд? Он будет давить, несмотря ни на что, потому что э, все его советники, он сам прекрасно понимает, что э, наша нация, какая бы она ни была сейчас, э, в каком бы она ни была страхе и э, апатии,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 А то, что холодильник опустеет, ну, он очевидно опустеет, это уже видно да. из того круга санкций, которые а, введены а, по влиянию. И, и антисанкции, и курса. А, ну, невозможно же себя вести, мы же не полностью изолированы, мы же там... Мы в 1979 году не были полностью изолированы, а сейчас мы частью мировой торговли, мы отовсюду получаем деньги из Китая, из Европы, из Штатов, из отовсюду мы везде все продаем и получаем деньги, на эти деньги... А, проживаем, воруем и воюем на них. Вот. Этих денег точно станет меньше, а до отчасти до них не будет доступа, поэтому, естественно, все подорожает, оно не может не подорожать. Есть как ковидная инфляция, а к этому еще добавляется военная инфляция. Это все вместе достаточно болезненно ударит просто по обычным людям. Тут поразительным образом вот эта ковидная тема, которую вы вспомнили, просто исчезла, но и э, вполне себе понятно. А и потому очевидно. что ее не было. Она была выдумана просто от жирности, от того, что людям не знали, чего на самом деле бояться, потеряли. Э, вот и стали бояться гриппа. Как... Ну, молились на осла. Как русский, как россиянин, устроил. вот если холодно, да, абстрагируясь, сформулировать, что из происходящего вот сейчас, в этот последний зимний день на фоне эскалации вокруг Украины, важно и существенно на что нужно обратить внимание, анализируя, может быть, вот так издалека, насколько это возможно? На количество стингеров, которые будут поставлены в украинскую армию, потому что чем больше туда будет поставлено, тем меньше будет амбиций у Путина, тем на меньшее количество километров они смогут продвинуться, и тем больше будет сомнений в его окружении, что делать дальше. А не будет ли это эффектом такого разъяренного быка, когда делаешь чем больше сопротивления, тем больше даешь? Не стоит. А, оно может быть, и что было в Афганистане сопротивленного быка, как тряпочками, которыми вытирают за кошечками, просто вышвырнули оттуда, включив экономические санкции, просто с позором. Покинули войну, которую зачем-то развязали, похоронили огромное количество людей, искалечили, сделали психами крепких, э -э, психами-алкоголиками крепких э -э, труда и боеспособных мужчин, вместо защиты своей родины напали на чужую. Но... Вот здесь будет...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 десакрализации позор который ну очевиден и он существенно больше нежели тот который вы приводите в пример говоря об афганистане на сегодняшний день во всяком случае так видится не говорили о том что ну нечего ему больше терять в принципе вчера вот этот особый режим объявленный, эти разговоры Почему? жизнь жизнь власть есть чего терять еще Это. как есть чего, чего терять есть календарь есть годы он не самый юный человек ну, он даже в этом возрасте может протянуть еще 20 лет. Вокруг него толпа медиков, и будут поддерживать этот нечевидный пульс до, до последнего. Все в страхе, никто табакерку не возьмет, не нужно а, тут про нее даже вспоминать. Все в абсолютном страхе, с другого конца стола даже не доплюнешь. И даже прямые санкции, европейские, не, не, не американские, ни о чем не говорят, Швейцария сегодня вводит финансовые санкции в отношении президента Владимира Путина, председателя правительства Мишустина, главы, главы МИД Сергея Лаврова. Насколько я понимаю, в Женеву навстречу СПЧ ООН Лавров не долетел. Не только потому, что закрыли небо, но, возможно, и в связи с этим. Ну, может быть. Но там еще э, есть... Э... Чиновники, их семьи, их дети, их жены. И этот список, я думаю, что он несколько десятков тысяч. Если бы их счета заморозили, вообще пошел бы другой кулинкор. Но это нужно разбираться, и это опасно для швейцарской экономики. Они так не будут делать. И то я представляю, какое давление было на них оказано. Они же не хотели этого. Именно о чиновниках вы говорите, не о бизнесменах, а. потому что вчера были первые ласточки в виде Фридман. нужны, кто потом будет работать-то? Работать-то потом кто-то должен? Но, тем не менее, вот эти, эти сигналы, сначала Фридман, да, потом Дерипаска, близкие из окружения Абрамовича, и сам он сейчас, как участник переговорного процесса, сообщает Джерусалим пост, возможно, организуя переговоры, вот текущие эти сигналы воспринимаются ли это люди другого теста другого мяса они не интересны этой власти они просто ее обслуживают вот в ее представлении по слухам по слухам зная о первых годах Путина опять таки по слухам зная о президентстве Медведева принятие решения у Абрамович умеет говорить убедительно. И... Переговоры, которые сейчас идет в офисе Зеленского озвучили переговорную позицию. Она звучит просто. Прекращение огня и вывод войск. Казалось бы, да, просто, казалось бы просто, но это довольно жесткая формулировка, она демонстрирует уверенность. Но она не жесткая, она абсолютно, абсолютно правильная. Потому что еще несколько суток, и у них на руках будет столько оружия, что... Это все превратится в абсолютную кровавую кашу. И все это прекрасно понимают. Путин выигрывает время, но время работает против него с этими переговорами. Но он и не выигрывает, потому что военные действия почти не прекращаются. Сирены-то гудят, даже вдали. Собственно, выигрывает. Для чего, если мы исходим из того, по вашим словам, что... А у нас мы... всегда в истории так облажались, на, на, на, на, посылают послов на переговоры. Все это вся, вся русская история. А то есть вот эта ситуация, если мы ее так закольцовываем, звучит как облажались? А, Путин, конечно, облажался. Ух, продолжим этот разговор после двухминутной рекламы на Эйфе. Знаете, там сейчас по новостям пришло, что столкнулись рядовые пользователи российские с невозможностью подписаться на Netflix и Spotify. Но вот я так думаю, а чего, собственно говоря, вот этому середняку он все из контакта все скачает. Это ведь против кого санкция, в конечном счете? Против среднего класса, который убили? Пофигу всем. Не будет эффекта. Или будет. Я не знаю. Простите, я думал, что у нас пауза. Извините, я прослушал. Я очень прошу прощения. Я понял. Я не, не очень хорошо сплю последнее время с этими новостями. Я вот сейчас закачался кофейком и просто тебе сделал паузу. Если вы можете повторить вопрос, я вам отвечу. Ра... Простите, мы, я ради Мы Бога. сейчас уже будем выходить в эфир. Это не столь обязательно для эфира. Просто на паузе можно... Короче, Spotify и, и Netflix в оплате у нас для пользователей карт Сбера. Альфа заблокированы на территории России. Во всем случае, трудности существенные с этим. Но, но а чего хотели-то? Ну а чего хотели? А тут, это... ли, тут ли это адресат? Вот пользователь Spotify. доплевать хотели. Выходим сейчас на новость. Евгений Чичваркин, бизнесмен, инвестор «Гедонизм Вайн» и ресторана «Хайт» сегодня со своим особым мнением. Евгений, скажите, а вот для Запада та Россия в ее, ну, очевидно, пораненном, болезненном состоянии, с разрушенной экономикой, ТРАСС обещает, собственно говоря, нанести такой ущерб, который будет ну невосполним, она нужна? А Вы знаете, у нас экономика достал невдр и продал. На данный момент у нас же не построено ничего сверху сверху того, что срубил дерево, продал дерево, достал нефть, продал нефть, высосал газ, продал газ. Это можно восстановить в любую секунду, ну, в любые там, в краткосрочной перспективе. Вот, а, продать лицензию немцам, американцам, обложить их налогами поставить другую международную компанию, чтобы эти налоги контролировали, и чтобы они качали в казну эти налоги. И для этого ничего, особенно мозгов больших не нужно. Поэтому то, что в недрах, оно и так им будет доступно, потому что мы этим пользоваться толком не умеем. Но же не настроено на никакой суперэкономике на этом, к сожалению. Поэтому... А то, что индексы разрушены, но они-то вот в какой-то момент, если вдруг так произойдет, что новая власть захочет отмены всех санкций и выйдет из всех оккупированных территорий, каким-то образом одним ламсамом этим договорятся обо всем, ну, она также будет v восстанавливаться очень быстро. Это удивительная Если, история. Особенно пусть иностранцев и пусть западные технологии. Возможности-то, как они были феноменально огромные, так они остались феноменально огромные. А сверхэкономики разве, вот, Прежняя Россия, хорошо, не говорим о сегодняшней, которая допустила то, что допустила, которая сделала так, что произошло. Россия больше ничем не была интересна, то есть, ну, своими а да, культурами, в конце концов. Кафешками, барбершопами, а культура никуда не денется. Нет. Наоборот, в этих кошмарах условный Кирилл Серебренников, может, лучше свой сценарий напишет. Ну, видите, уже пошли размежевания по, ли, по линии Карнеги-Хо, который отменяет концерты. Те, те говорят, определяйтесь скорее в позициях. Вообще, голос вот э, людей из сферы культуры, на мой взгляд, он сегодня э, значим. Почему мы... Он вообще прозвучал четко, ясно, громко или в недостаточной степени? Вот оц... а, а мы считаем басково культурой. Я, знаете, смотрел ролик Маши Ефросининой из Киева. я не знаю, Одна из актрис Украины. Я думаю, что э, не все считают его представителем именно этой среды. Ну, тем не менее. Ну, прозвучал, вот, не... Это... прозвучал, прозвучал, и прозвучал совершенно не так, как в 2014 году. То есть э, прозвучал более однозначно. Э, абсолютно вс... даже те, кто дол... долго сопли жевал, э, простите за грубоватое слово, на перед да, инстаграмщиком и да, говорю да, Владимир Владимир уважаемый Владимир Владимир любимый Владимир Владимир ну, вот, как бы о а, а, а, а, а, а вашей бы вот, войне бы спел бы Высоцкий вот, а, даже вот они против и вот эти вот против да они высказались и, а ВОЗ и не там да насколько я понимаю ну, естественно а у него нет другого выхода Ему нужно додавливать, потому что тогда он может хотя бы этой быдлой части объяснить, что он герой, и все-таки Акелла. Акела даже не то, что не промахнулся, он даже не выпрыгнул из кустов. Вот. Он. Там да. под, под кустом и остался международной вот. федерации тхэквондо сейчас появилась молния лишила черного пояса владимира путина Скажите, а вот не часть в распоряжении не части сейчас есть какие-то средства которыми она может здесь обозначить свою позицию кроме выхода на на улицу а... Средство одно – это выход на улицу. Если выхода на улицу не произошло, значит, не произошло еще время. Вот. Но Путин и его военное окружение, сидящие на другом конце стола, трясущиеся два упыря в памперсах и в алкогольном абстинентном синдроме, вот, приближают эту, этот день просто день за 10 идет именно эти э, образы приближают этот день? Не, э, ну, конечно. Очевидно, пустеющий что, герои? холодильник. Не очевидно... И эти, и пустеющий холодильник. Но пустеющие холодильники у нас случались и раньше. Вот. Но было же величие. Крым наш, мяш-мяш. Вот. А сейчас ничего, видимо, будет не наш. А... там Это... Не героическая, а позорная война. Она героическая со стороны Украины, а со стороны России хуже позора вообще представить себе невозможно мне вообще никогда не было так стыдно хотя э, у меня там невысокая степень пассионарности учитывая что самолет чемодан лондон у меня вообще просто в секунду было принято решение если мы исходим из того что прекрасная россия будущего она наступит вот эта степень позора она чем может быть исчерпана в конечном счете С созидательным трудом Признанием ошибок, признанием преступлений, как э, немцы признали э, преступление против э, евреев во Второй мировой, вот так. Они сделали тяжелый, правильный, последовательный э, путь. Э, путь э, Даже неловко как-то э, этот термин да. использовать, деноцификация. Это процесс, да, который был в 1953 -м. Да, именно это придется сделать. И сейчас моя знакомая еврейка из мест, куда она хочет переехать на ПМЖ, первым называет Германию. Скажите, а вот ваши знакомые, вы часто гость в Киеве, они готовы будут У услышать эти У меня был билет на завтра. Вот, а, и, вот этих извинений а, им я, будет достаточно? Я извинился. Смотрите, я, я пришел на первый же... первый, Когда еще не начали стрелять, а, протест был с песнями, был веселый и заводной, и залихватский, когда начали стрелять и, и бомбить. Второй протест был на Даунинг-стрит, уже был тяжелый, со слезами. И украинцы, которые меня узнали, идентифицировали, просто дали в руки микрофон, выпихнули. Я э, сказал, что мне стыдно, так никогда не было. И объяснил, почему э, не выходит никто в России, потому что бьют, мучают, бьют блокадниц и прочее. И мы не можем... там жили 30 лет э, в стране, где не пытали в отделах полиции, не сажали на бутылку и не закапывали живьем. И не поливали кипятком на лица, а Беларусь не может э, сопротивляться так, потому что они другие, и мы пока не можем. А меня свистали, даже хотели бить, и пару очень националистически настроенных людей э, прибежали с кулаками, и другие там Евромайдан, Лондон, сотрудники их. По, по сути, отдали полиции. Вот такой был инцидент, очень психологически тяжелый. Мне даже рассказывать э, каждый раз об этом непросто. Но вот в какой-то момент э, президенты стран должны будут э, преклонить колено на могилы тех людей, которые убиты были ради путинского победобесия. И, и это рано будет заживать десятилетиями. Некоторые никогда не, этого не примут, но э -э, после всех там, важных вещей о признании и посыпании головы пеплом за чужие преступления, э -э, в целом э -э, то, что может... Скрепить – это культура и экономика, которой нужно будет очень сверхактивно заниматься в прекрасной России будущего. Строить, торговать, созидать, убрать кордоны, не мешать, снизить налоги, и выдумывать, изобретать, приглашать умных западных и продвинутых, воздвигать и так далее. Вот это все, что со знаком «плюс», Нужно будет сосредоточиться только на этом. Швейцария вслед за санкциями таки закрыла небо для российских авиакомпаний. А вот что касается экономики, вы сказали, что Западу по-прежнему будет нужна эта труба, эти энергоресурсы. Собственно говоря, Конечно. резервы, которые сейчас заблокировались, посредством этой трубы, имеющейся, все-таки будут пополняться. Это значит, что расчет может быть здесь не так уж и верен со стороны Запада. У нас буквально минута остается. Ну, смотрите, санкции против Северного потока-2 все извелись по поводу этих санкций, а Северный поток-то идет, и деньги идут, и там же его никто не прикрывает, туда идет газ, сюда идут бабки. сейчас идет. На эти бабки, да. А Северный поток-2... Это же ведь в конечном счете санкции против того, чего нет. Это 11 миллиардов долларов да. затраченных, которые были рабочими да. местами, которые инвестировались, которые работали. Да, а то про чего, про что есть, даже никто не вспоминает. То есть дружба-дружба, табачок в росте, а нефтьюшка будет А бабки, будет, да. Будет? будет? Ну, литься. конечно, будет. Будет литься, конечно. Инвестор Гедонизм Вайнс и ресторана Хайт Евгений Чичваркин, бизнесмен, со своим особым мнением вернемся в студию после новостей рекламы. Сейчас 4 минуты, Евгений, реклама. Новости. Хорошо. По поводу спортивных всех этих дел, обратили внимание, как все э, вз взгрызились? Да. Ну потому что Путин достал всех. Он просто, ну, я не знаю, э, у меня другого слова, как заебал, нет. Он просто достал всех абсолютно в мире. Всех. Это YouTube, эховский YouTube, и справедливости а, ради, да. нужно сказать, простите. что это слово здесь не, сов, не совсем. Уместно. Хорошо, да, простите, я, я думаю, что у нас нет... Ну, я а, ваше владение русским языком крайне ценю. Вот, ну, хорошо, а, как это сказать? Я пытаюсь, а, наста, оста, ну вот, черт, вот, вот, как... черт, да, осточертело, да. Ну наконец-то вижу, что церковники подключаются, потому что папа сказал, а вот тут синод у ПЦ. Папа насколько. уже тоже куда-то ходил. Папа, этот, да, ну... а наша то православные и сермяжные. Епифаний вчера говорил, это из автокефальной поместной церкви, которую Томас дали, что, дескать, давайте займитесь, наконец, вывозом э, погибших, потому что это не по -божье. А вот сейчас московский патриархат, это тот самый Ануфрий, который про грех Каина там говорил и, собственно, назвал вещи своими именами, говорит, что нужно призвать руководство России к прекращению боевых действий. И э, это... Ну, как-то существенно, мне кажется. Потому что голос церкви вообще как-то не звучит в эти дни. Ну, во всяком случае, мне представляется так. А мог бы. А можно вопрос, вот как бизнесмену, если моделировать ситуацию, находясь вот здесь в России, ну то есть отмотаем там на, на сколько, на 10 с лишним лет назад. Вот вы, бизнесмен, в ситуации, когда все под санкциями, Шевеление в бизнес-среде в этот момент, оно в чем выражается? Это какие-то перезвоны, это что, усиление лоббистских позиций. Вот, как это? Ночью бухание и шептание с такими же, как ты. То есть... По-человечески, вполне так, по-российски. Да. По угу. Ну, в 2008, когда уже все пошло по одному месту, мы были уже в сделке и ждали сделки. То есть нас, нам нужно было дотянуть компанию до в рабочем состоянии до, до завершения первой части сделки а в 98 вы были очень маленькие супермобильные и хорошо выжили тогда по-хорошему переживать за бизнесменов то наверное здесь не стоит так строго говорю. стоит очень они очень нужны и Машкович нужен и фридман нужен они все все нужны потому что люди которые могут организовывать большое количество людей они крайне нужны, они крайне эффективны, и нужно разделять путинское окружение и бизнесмены, условно, которые стали по знакомству с ним, бизнесмены, которые стали, потому что хорошо торговали. Это сложный процесс, но люстрация неизбежна и необходима, но есть просто абсолютно талантливые люди, которых ни в коем случае нельзя из России было выгонять и создавать им тяжелые условия, грабить и так далее. Они крайне нужны будут дальше для восстановления. Евгений, я перехожу на эфир. Сейчас будем выходить с рекламы. Чтобы контролировать, мне нужно слышать не вас, а эфир. Мягенько то 20 секунд -то я не, смог, не смогу просто с вами переговариваться вот об этом. Я... Стас Крючков, это особое мнение бизнесмена Евгения Чичваркина. Вот американцы приостановили работу своего посольства в Минске. На ваш взгляд, сохранение контактов по линии США-Москва -Мос... США необходимо или дойдет в конечном счете до того, вот в нынешней текущей ситуации, пусть на, на какой-то короткий период, может быть, более продолжительный, до того, что и Вашингтон скажет, да ну... Горя на все черт, красным пламенем, уезжаем. Ну, это скорее Москве нужно, чем Вашингтону. А Москве нужно они, они, они самодостаточные, достаточно большая страна, самодостаточные, они прекрасно обойдутся и без нас. В Британии не исключили рестрикции против адвокатов, бизнесменов Российской Федерации, подпавших под санкции, сообщает ТАСС. Вот мы заговорили за эфиром по поводу значения вот этого бизнес-сообщества, этого крупного бизнеса, который для российской, прежде всего, экономики и в текущем периоде, прежде всего, в периоде после того, как завершится вот эта черная стезя, можно уточнить, а в чем, собственно говоря, это значение? Ведь львиная доля населения воспринимает их как такие, ну, по большому счету, народные элементы. Кто они? Толста особо да, но они умеют просто организовать э, нет автосумов в э, большую э, логистическую цепь э, и ради создания прибавочного продукта, а другие это делать не умеют. Вот и все. <свят> вся, вся разница. <свят> а вот смотрите: совокупность этих мер, объявленных Западом, и жизнь-то одна, в конечном счете, и жить ее нужно здесь, здесь и сейчас. Да? Да, это ли, вы про Лондон сейчас? <свят> <свят> не заставят <свят> ли этих организаторов, конечно, организаторов бизнеса, толстосомов, которые умеют организовывать не толстосомское. Катись оно все под горочку. Я буду жить свою жизнь и не связывать ее с этим чудесным да, миром, где-то поля и так, конечно. Именно в 2018-м это и сделали, и закончилось голодом и быстрым <смех> этим самым креном в сторону Непа, потому что <смех> кто-то же должен это организовывать. То есть безумное -то, колесо да, повторения да. длится и катится и ничему нас не учат да. вообще. Да, бесконечное возвращение у нас, нечанское. Скажите, а вот если для Запада, по большому счету, ну пенки назовут это цинично, которые он может в этой трагической, по большому счету, и для Украины, и для русских, для россиян в этой ситуации снимать? Или это однозначно плохая ситуация со всех сторон? Нет, не однозначно Те люди, которые сейчас вырвутся и решат, что в этот момент они уедут, скорее всего, это те люди, которые будут уверены, что они на Западе смогут сделать карьеру. Это люди волевые, с мозгом или с деньгами, то есть или с какими-то глубокими навыками, или какой-то глубокими знаниями в какой-то области, или там, специалисты в чем-то что нужно вот э, это будут пенки и этих пенок может быть достаточно много ждем в лондоне Профит в том что питательная среда повысится в скажите, а скажите вот да. инициатива с которой вы выступил сегодня политик российский илья Яшин, вы наверняка видели об организации антивоенные кампании в текущих условиях, в описанных вами в ситуации, когда все подморожено, все схвачено, все зажато настолько, что готово треснуть, на, на ваш взгляд, возымеет силу. А вы видите потенциал для того, чтобы эта кампания стала ну, действительно массовой, такой, чтобы... Я подписал вчера антивоенный комитет тоже, когда там было всего 12 человек.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 А большой мужик, у которого трое детей и жена, которая распилила его до самых яиц, начнёт? Простите за, за грубоватые ну, слова. Зато, Опять. я думаю, аллегория, метафора усвоена. Что касается... это, это, это, это можно бить интеллигенцию, это вот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 А обораться по всем телевизорам, вывести бессмертные полки и прочее, и просто на победобесии это все зашуметь и затопать. Вот. А судя по всему, этого не произойдет. И я не понимаю, как они будут выкручиваться. Махать ядерной бомбой. А... А вы ну, допускаете, что не только махать, но и какие-то меры принимать. Потому что Допускаю. Вы...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 Скажите, а не, не обольщаемся ли мы здесь, не пребываем в какой-то иллюзии? Потому что вся та риторика, которая продолжает сыпаться из уст людей, носителями этого страха являющихся, с вашей точки зрения, она как-то свидетельствует об обратном. И сегодня он там вновь говорит империя лжи, и была вот эта вот демилитаризация, де что-то какое-то еще де, де. Пока есть вот те самые люди э, с тремя детьми, с крепкими яйцами, как вы говорите, и которые не не демонстрируют, видимо не демонстрирует этого перехода на светлую сторону вы знаете при иване грозным уже в конце вот этот же крепкий мужик с третьими с тремя детьми или большим количеством детей кого вдруг жену объявили в колдовстве вешали прямо над обеденным столом и заставляли там же есть и этих всех детей заставляли есть а над ними висело тело их мертвой гниющей матери и никто не, не смел право сказать, ни слова сказать против опричников. А через год уже, когда что-то не так сделал, не а, лишенный сакральности, как бы он ни пытался, Борис Годунов, вошли в Кремль и потребовали все исправить так, как общество хочет. Потому что он не был сакральный. Вот. А, так же будет, судя по всему, и здесь история повторяется в русской истории и в истории отношений россии и украины все вопросы на этот конфликт они есть просто нужно изучить и оценить правильно не только вопросы на вот путину не справиться с вольницей на этот раз ну есть время, и не у всех его много, вот Навальный, да, с ним история, поскольку он за стенках остается, выглядит, ну, довольно удручающе в свете да. вот, этих заявлений. Вот, вот у кого повысился шанс не выйти, будем честны, это Навальный, потому что под шумок расправиться с еще одним врагом, это... Это может прийти в голову. Лукашенко все. Это субъект Российской Федерации, в свете. Она того, уже давно субъект Российской Федерации. Она с момента прилюдного минета на яхте вдоль к Сочи все. И последний, пожалуй, вопрос. Не буду вот эти подробности разбирать да, физиологически. Раздавать оружие гражданским Но мы видели это. Не ошибка ли? Я имею в виду киевскую историю. А, вы знаете, когда случилась Первая мировая война, Швейцария сказала, что она не нейтралитете, потому что она поставила 215 тысяч добровольцев, и это было достаточно много на тот момент. А когда была Вторая мировая война, и была такая операция Тетенбаум-Ель, когда нужно было присоединить сначала немецкую часть, а потом всю Швейцарию, и Гитлер собирался это сделать, то 1 сентября была объявлена мобилизация в Швейцарии и приказ на уровень деревни или села, что любая информация дальше от Цуриха, Берны или Женевы или Луганы является абсолютной дезинформацией, никакого приказа, кроме как защищать свою деревню до конца не будет. И они поставили под ружье 430 тысяч человек, включая автоматическое ружье. Поэтому Швейцария сохранила нейтралитет. Это то, что я писал 14 числа, открыто Зеленскому. И это то, что надо было тогда немедленно начать делать. Посыл понятен. Особое мнение бизнесмена Евгения Чичваркина после 19-ти. В особом мнении украинский журналист Дмитрий Гордон после 21-го часа личный прием с Евгением Ройзманом. Там есть хорошие новости. Евгений, я благодарю вас. Стас Крючков прощаюсь с вами. Всего доброго. Вам спасибо большое. Спасибо. И Россия будет счастливой. Ура! Счастливо!